со 100 долларов вы сможете сделать 10 тысяч, 5 тысяч, 2 тысячи. И это все легко. Вот мой коллега, с которым я работаю, вот с 500 долларов сделал 11 тысяч буквально за один день. Вот второй коллега, на 500 долларов купил данную монету и буквально за сутки он сделал 10 тысяч долларов. В этом видео давайте рассмотрим очень перспективный токен. Если вы знаете, есть токен SHIBA INU, который я в свое время реально продал по дешевому курсу, так как в этом не разбирался, ничего не понимал, ну и так далее. И давайте мы вот рассмотрим на дистанции. Вот я где-то вот здесь, я, я, я покупал где-то в начале, а вот здесь я, я эту шибу продал, потому что не разбирался, не верил, нужны были деньги. А она потом выстрелила. И я считал, если бы я не продал бы вот здесь, у меня было бы уже на счету 200 тысяч долларов. Так вот, этот токен, он также вот залистен на CoinMarketCap и он сейчас развивается просто огромными темпами. Если вы посмотрите по YouTube, здесь начали блогеры снимать видеоролики и поверьте мне, это только начало развития данного токена. Также вот есть Китайские блогеры начали снимать. Еще в данном токене уже он залезен на китайскую биржу и на китайской бирже он занимает первое место. Друзья, первое место на китайской бирже. Сейчас данный токен завирусится и данный курс он просто улетит вверх. Также на популярные популярной DexTools бирже данный токен периодически занимает первую позицию и вот данному токену всего-навсего 6 дней и он уже дал заработать всем кто зашел на старте 135 процентов чистой прибыли вы только представьте 135 процентов также у них есть вот официальный канал в твиттере здесь уже вот 1634 читателя и официальный телеграмм канал все я вот здесь расписал на сайте вы перейдете и внимательно здесь все прочитайте все все все здесь внимательно прочитайте от начала и до конца здесь все официальные ссылки потому что сейчас начнется шиллинг по телеграммам будут вам в личку писать что покупайте вот здесь левый адрес контракта вы будете покупать и просто терять деньги также я здесь вот расписал как добавить Binance Smart Chain кошелек Metamask. Как установить кошелек? Если вы первый раз с этим сталкиваетесь и не знаете вообще, что такое кошелек Metamask, копируете вот здесь Metamask, переходите в YouTube, вбиваете вот Metamask, находите. И здесь кучу видеороликов, как установить. Выберите один популярный, посмотрите, и вы разберетесь, как установить Metamask. Далее. Когда вы скачаете себе Metamask, установите расширение в Google, вы пропишете вот так вот Binance Smart Chain. Ну, в общем, вам на видео все расскажут. А вот здесь у меня инструкции. То же самое, вот инструкции, как импортировать Crazy Bunny токен в Metamask. Вот я здесь все на скриншоте, как вам обозначил, показал. И сейчас мы давайте все это сделаем на практике. Давайте сейчас... Рассмотрим данную перспективную монету, которую я уже приобрел чуть более чем на 100$. долларов. Они планируют здесь обогнать шибу ину, про которую я вам говорил, и я вижу в этой монете потенциал, рост, и поэтому я сюда решил зайти, так как я знаю, что такое была шиба INU. Она и сейчас есть, она уже залистена на бирже Binance, торгуется, я ее опять по-новому прикупил, ну и так далее. Всего выпущено токенов вот такое количество. Здесь огромное количество нулей, 24 кажется. И уже уничтожили, сожгли 50%. Осталось вот такое количество токенов. Далее, давайте будем разбираться. Смотрите, здесь налог на продажу. Когда мы продаем данный токен, мы платим 9% от стоимости. Например, мы продаем на 100 долларов, 9 долларов мы платим налог. Так само, когда мы покупаем то же самое, мы платим 9% налога. 3% уходят на благотворительность, 2% уходит на маркетинг, то есть на развитие э, данного токена. 2% уходит на то, что если курс здесь проседает, кто-то начинает резко сливать, э, данные разработчики, вот эти 2%, они как раз выделяют на то, чтобы поддерживать курсы и, и расти вверх, а не вот так вот просто падать. То же самое хочу вам еще сказать, что здесь в смарт-контракте данная администрация, она заблокировала данный токен. И данный токен он постоянно добавляется. Вот вчера еще здесь была сумма, сколько там, 134 тысячи долларов, сейчас уже 183 тысячи долларов. И эта сумма заблокирована на 10 лет. 10 лет никто не сможет подойти к данным деньгам. И данная сумма, она вот реально растет. И она, ее из изъять, ну, никак нельзя. Вы должны вот это понять, вот изъять, вы ее не изнимете. И таким образом, токен просто, он будет набирать обороты. Набирать здесь все больше и больше объемов. И кто сейчас ко мне прислушается купить даже на 10 долларов просто на 10 там на 20 долларов то в дальнейшем этот токен он просто вот так вот выстрелит и вы с 10 сделаете там 100 долларов 200 500 тысяч ну, все зависит от курса и обратный поток получается вот также 2 доллара почему решили назвать токен Crazy CrazyBunner это все очень просто потому что 2023 год это год Кролика. И данный токен, данная администрация будет часть денег, 3% отправлять на благотворительность именно на поддержание животных. Вот здесь вот статья, можете прочитать, они будут помогать животным. Также вот здесь сжигание токенов происходит. Всего вот 13 раз данный токен сожгут. А когда происходит сжигание, рост токена любой монеты она вырастает и вот у них планы на будущее 3000 участников в telegram это я думаю они уже выполнили там уже есть 3000 листинг на панкейк Swap ну они уже и на коин маркет залистили и на китайской бирже их не токен 5000 держателей ну недавно я здесь видел если мы перейдем на tools перейдем здесь на BSK Scan. Буквально два дня назад я здесь видел около двух держателей. держателей. Вот это вот на глазах растут адреса. Вот недавно было 3800. 3800 адресов. Уже 4000. Просто на глазах все растет. И вот они здесь написали 5000 держателей. Ну Это может произойти буквально, вот когда увидите это видео, уже это может произойти. Далее вот план сжигания, мероприятия. СМС и компьютерная графика и создание NFT. Ну и дальше вот у них в разработке. Будем держать кулаки за ребят. Надеюсь, у них все получится. Кто сейчас ко мне прислушается, купит данных токенов там на 10, на 20, на 50 долларов, у кого какие возможности, то в дальнейшем все возможно, что ваша жизнь изменится. Давайте теперь перейдем к практике. Переходим вот на мой сайт и здесь переходим, чтобы купить токен. Переходим на PancakeSwap. Вот он. Переходим. Открывается у нас вот децентрализованная биржа PancakeSwap. И здесь мы можем купить данный токен. Мы вот коннектим свой кошелек. У меня все это автоматически. Так как я уже здесь не первый раз. Если у вас не коннектится, вы нажимаете, здесь открывается такое окошечко, вы нажимаете ОК, подключить MetaMask, ваш MetaMask подключается к этой децентрализованной бирже. Далее, вам нужно совершить покупку. Вот здесь я все вот, э, расписал, кто не понимает. Нажимаем вот на MetaMask, копируем адрес токена, который я прописал, вставляем, добавляем токен, ну и так далее. Давайте сейчас Приступим к покупке. У вас на балансе обязательно должны быть BNB. Чтобы купить данный токен. Также его можно за USDT и еще там V Ну я покупаю за BNB. Вот у меня есть BNB, я завел вчера. Вот такая сумма у меня уже crazy бани есть. И здесь, чтобы купить, нам нужно выставить настройки. Также их на сайте прописал. И вот здесь вот все по умолчанию, просто вам здесь нужно поставить 11%. Ставим 11%, вот они здесь появились. Далее мы выбираем сумму, к примеру, я от баланса 25%, вот на 40$. долларов. Давайте посмотрим, какой сейчас курс. Итак, курс вот сейчас вот такой. Давайте сейчас прикупим немножко токена. Вот он курс, вот он график. Все это на сайте прописано. Придете, ознакомитесь, посмотрите. Итак, покупаем монетку на 40 долларов. Нажимаем здесь Swap. И нажимаем здесь Confirm Swap. Открывается окно Metamask. Мы сейчас здесь оплатим 9% комиссию. И нажимаем здесь подтвердить. Вот. 0,34 цента мы платим за газ и плюс 9 процентов уходит на комиссию итак видим транзакция успешно я прикупил себе еще на 50 долларов того общий мой депозит составил здесь около 50 долларов то же самое у меня есть еще монетки на балансе BNB если данный токен будет вот я как раз купил, и видите, чуть-чуть повысилась цена. Возможно, это не от моей суммы, но не суть. Я уверен в данном токене, я уверен, что здесь график еще пойдет и даст нам очень хорошо заработать. И если вот, к примеру, вы купили сейчас, токен опустится вот так вот ниже, я рекомендую докупать. На 10 долларов, на 20 просто докупать постоянно. Опустится еще ниже, докупать. Все, больше денег нету, просто ждать время. Ждите, ждите, просто нужно здесь ждать, и когда вы будете терпеливы, не будете это все продавать, на дистанции вы здесь по-любому заработаете денег. Вот такой, друзья, получился видеообзор, кому что непонятно, пишите мне в личку, всем помогу, расскажу как купить, пишите свои комментарии, ставьте лайки, всем вам желаю хорошего дня и всем пока.